день очень не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это мысли чувства и реакция на первое второе третье четвертое вариант выбирайте любое времечко в описании под видео и на видео кстати совсем совсем внизу поэтому давайте смотрите мысли чувства реакция на предложила у нас подпи... спонсор спонсор села предложила но здесь как вы заметили что нету временных рамок то есть спонсор либо намеренно, либо нет, сделала вот такой контекст. А почему бы, собственно, и не рассмотреть? Временных рамок нету, значит, в принципе, можете загадывать либо какую-то, которую реакция была уже, но тогда уже по реакции, то есть судите, ваша, не ваша позиция. Порой иногда, кстати, можете и не угадать, либо может ваш вариант тут не выпасть, но здесь четыре как варианта. Дорогие мои, ну, возможно, какая-то общая информация, общая какая-то такая... Ниточка здесь в каждом варианте может присутствовать. Поэтому, дорогие мои, если если что-то на будущее, попробуйте. А почему бы нет? Там, допустим, что-то загадала. Вот если я вот та станцию на столе под чашкой рума или с пивом в руке. Поэтому давайте! реакция! А если я так сделаю, зачем подумать? Да? Загадать, что для смех пуще? Ладно, шучу. Все, давайте. Здесь серьезная вещь, по моему виду тон, конечно, точно. Поэтому давайте, я надеюсь, все выбрали сегодня на колесе года будем смотреть. Я заюзала ее полностью. Вот нравится она мне что-то и нравится. Да, она понятная, ясненькая. И что очень сильно необходимо пароль иногда сейчас. Поэтому мысли, чувства и реакция. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант? Мысли, чувства, реакция на. Кстати, спонсоры, вы же можете дополнительно по, э, спрашивать по раскладу. Если что, еще раз. М -м, можете спрашивать, но что-то именно по раскладу. Спонсор имеет такую возможность. Поэтому давайте. Все. Мысли, чувства, реакция на. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант? Мысли, чувства, реакция на. Мысли, мысли, чувства. Загаданного вам человека и реакция на. Что натворили на чуде, мысли, чувства? Реакция. Тут очень сильно интересно. Ну, вот здесь у нас, как всегда, с первого варианта ничего от не Все бывает как-то нелегким Ладненько, Давайте. человечку не понравилось я прям сразу скажу что-то не понравилось в ваших э, действиях э, дорогие мои тут, тут, а вдруг а вдруг а вдруг я сейчас скажу какие-нибудь Ну, человеку, вы знаешь, как кольнуло что-то неприятное, что-то по-больному, возможно, вы его задели, возможно, вы его задели за живое, если задели, то тогда, видать, разговором, либо своим же действием. Дорогие мои, ну, вот, вот здесь что-то кольнуло, что-то больное, что-то неприятное. Может, с кем-то сравнили, может, как-то пр продемонстрировали, что он такая крутая, а он почувствовал, какой-то не, не такой. Поэтому ну, вот здесь реакция вот кольнула, больнула и неприятно. Эм, эм, чувство, чувство больнуло, кольнула и неприятно. Реакция, в принципе, э, я бы не сказала, что здесь какая-то позитивная, здесь больше какая-то понимающая, но вот как-то все равно при себе, по своему мнению, как будто человек остался. Возможно, кстати, тут специально как-то состроили мину, чтобы вас как-то не расстроить. Я могу так предположить, что некоторые так и сделали. То есть как-то вот сохранить мину при плохой игре. И вот здесь есть такое. Но здесь неприятно. Что-то человечку стало неприятно. Если вы что-то загадали для себя, приятное для него нет, дорогие мои, вот... Не знаю, ваша не ваша позиция. Смотря каких, конечно, ограничений, нравов и совести, и предрассудков человека тогда, вот здесь от этого зависит. Я прям сразу сказала, человеку неприятно. Но мог состроить какую-то мину при плохой игре. Все. Потому что тут человек как-то вот как думающий наперед, я бы сказала, больше. То есть, в принципе, кстати, здесь люди, я так понимаю, в принципе, если по такому раскладу судить, то здесь люди больше парятся за других, не самолюбов, и здесь могут ответственно подходить к ощущениям и чувствам другим. Здесь не могут проиграться тупо самолюба, потому что здесь по десятке чаш. Здесь очень сильно такое сочетание, которое стабильненькое стабильненькая, с пониманием, с осознанием, тут умеренность, восьмерка мечей. Восьмерка мечей немножко не такая, но все равно тоже и свой оттенок имеет. По четверке Пентакли. То есть здесь немножко как будто как вот, вот может поставить себя на, человек, на место человека другого человек кстати тол как-то чувствует все поэтому вот короче как-то э, так хитрость лукавство коварство некоторых да тут офигеть дорогие мои вот здесь вы, возможно, человечка-то впечатлили, но человечку что-то явно не понравилось. Дорогие мои, ну вот если тут выпендривался кто-то, дабы, вот я сейчас делаю так-то, так-то, а ты у меня там сидела, ну вот, вот, вот чей-то выпендрёшь не прошёл этот раз чего то вы не прошли. Но здесь, как, как будто какое-то впечатление хотели оставить больше о себе. Дамы больше. Ну, конечно, здесь, если на мужчину, загадка прям идеально, если на мужчин, да. То есть дамы хотели как-то продемонстрировать себя. Давайте, если для мужчин наоборот и тому подобное, попозже, если тут дамы хотели как-то продемонстрировать себя, как-то не получилось, не срослось, как-то не заинтриговали, как-то больше, немножечко, возможно, обескураживали. И как-то неприятно сделали. Сделано. Ну, здесь может быть сделано мина при плохой игре, либо какое-то хмыкание, либо какое-то ага, ну понятно, здесь особо радости, я вот я бы не сказала. По десятке чаш это все-таки момент радости, то есть реакция радостная. Нет, здесь у нас умеренность, и четверочка э, может как крайне одобрительная. Реакция как на четыре. Вот и вы сдали на четыре, пожалуйста, идите. и Готовьтесь дальше. Дорогие мои, ну вот как здесь, как учитель, да, хочет поставить три, но надо четыре. Здесь как-то не впечатлился человек, если вы загадывали на мужчину. Если вы загадывали, а вдруг на женщину? На женщину. То же самое я бы сказала. Возможно, со скрипом из сердца, со сердцем и немножечко более эмоционально здесь женщина об этом всем высказалась. Но как-то все равно это все... Ну тогда, если бы женщина, то женщина тогда бы высказала вам и тому подобное. То есть, о чем она обо... а все, об всем этом думает? Вот я бы сказала, бы здесь, если бы же на женщину загадали, то здесь, соответственно, немножечко тогда женщина плюс и высказалась. То есть здесь мужчина одобрительно сдержался, а женщина бы одобрительно бы не сдержалась. Если на женщину загадали Но здесь что-то неприятное, что-то кольнуло Что-то а, вообще не в кайф, не круто А если по поводу денег, то тем более Поэтому, дорогие мои Если тут кто-то больше зарабатывает, а ты меньше зарабатываешь Что же может такое проиграться? Но ну, не у всех Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то Что-то неприятно Что-то что-то как-то геморройненько не особо в кайф человечку вы как-то вот как-то по... не особо понравилось что-то человеку э, реакция на то что вы загадали но человек достаточно сдержался человек достаточно умен человек достаточно может себя э, в чужой шкуре понять то есть и понимающий тут не может быть какого-то сухаря здесь возможно дипломат либо человек который с вами либо хорошо общается либо все-таки с вами имеет какие-то контакты ну, здесь больше какой-то такой момент. То есть, если даже так рассматривать, человек достаточно интересный. Коммуникабельные возможности здесь тоже очень сильно присутствуют, но за это я уже не, не скажу, но по сочетанию ну похоже, но прямого такого, прямой наводки особо нету такой. Ну да, здесь даже если двойка чаш, даже если... Тут просто сила тройка, мечей. Возможно, просто человек знает, что вам, допустим, вы старались как-то вы старались, она а хоть как-то похвалить, поэтому вот то же самое. Как-то как не особо приятненько каким-то одиночеством. Как-то не особо, короче, приятненько. Все, дорогие мои, я думала, что здесь просто размусоливать дальше не имеет смысла. Здесь как-то все ясненько, все видненько. Здесь больше есть, здесь понимание. Здесь есть понимание. Возможно, это было в реакции, либо в самом человеке все равно. То есть даже здесь имеет в виду, это и есть подтверждение. Здесь человек понимает что-то. Я бы не сказала, да, по девятке загораживается, но человек, возможно, либо понимает, либо понял как-то вашу ситуацию, либо человек все равно как-то воспринял ее как-то для себя. То есть вот здесь попахивает пониманием, но здесь попахивает больше, конечно же, не особой приятностью. Возможно, какая-то такая же ситуация и с самим человеком была. Это, как возможно, вариант развития событий. Такого, в принципе, тоже может присутствовать такая нежность, надежность и понимание все равно здесь есть, поэтому, дорогие мои, вот как-то так. Все, я думаю, все, все, все, все. Вопросов у нас нету, хорошо. Не особо, что-то приятненько, Но здесь понимающие люди, вступающие в контакты, ведущие диалоги, хладнокровных червей я тут не увидела, и самого человека тут не прослеживается. Обычно даже по такому сочетанию не прослеживается. Возможно, здесь очень сильно хороший руководитель кто-то, либо вы, либо человек. Ладненько, давайте я думаю дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на зеленую позицию? Мысли, чувства и реакция на. Давайте. Давайте мысли. Чувства, чувства. Куда же без вас? И реакция на. Два, вот тут. вот. Вот это три. Вот прям три. Хочу три. Вот здесь вот должно. Так, тут стукок. О как. Что вы загадали? Ч прикольно? Ч прикольно? А, ну, здесь я ничего плохого не вижу вообще. А, а, как, как умывение прошло. Мы что в человек что это сделали? Ух, юшки. Потешили с торца. <смех> здесь, вот здесь вот, знаешь, потешили вы человек. <смех> Я не знаю, здесь вот да. <смех> Аж ух! У человека реально потешили. Здесь, возможно, кто-то совершил. Здесь могут, кстати, совершать какие-то глупости, здесь могут как-то преувеличиться, здесь может как-то быть наиграно. Но именно те, кто загадывает. Как сказать-то? Что-то было похожее с тем, что человека как-то потешили. Но это ну, то же самое, когда я говорила, вы хорошо сохранились. Возможно, какой-то комплимент, возможно, какая-то какая такая дичь вещь, которая, в принципе, он за вас. Этот человечек. Ну, вот как-то вы потешили. Человек не особо это ожидал, кстати. Вот что здесь самое интересное, человек это не ожидал. Человек это тут даже об этом не думал. То есть, какое-то, возможно, что-то резкое, что-то случилось, что-то неопределенное, но то, что порадовало его, я бы сказала, здесь более приятная реакция на все происходящее. То есть человеку понравилось, человеку было в кайф. Я бы даже сказала, даже по такой силе, то есть человеку, правда, понравилось. Если человек сказал спасибо, то это от всего сердца, но, правда, не ожидал, либо как-то не признаешь, что это к нему. Здесь вот какая-то такая, больше вот какая-то конетель. Вы человека растрогали его? Да. Вы человека до чего-то растрогали. Я не знаю, что вы такое интересно совершили. Вы растрогали до глубины немножечко души. Ну, как-то вот как порадовали, как в старенького человека. Вот это то же самое. Я не говорю, что это человека, кого вы загадывали, либо женщина стара. Ни в коем разе. Ну, вот как вот потешили. Возможно, потешали самолюбие, возможно, потешали, Ну, также же, здесь, здесь может проигрывать самолюбие, но оно здесь неявное, здесь не неявные карты самолюбия. Хотя даже вот та же Туз, даже Жезлов, даже Солнце, но здесь вот как-то тронулись за человека, за самую вот глубину. Что-то вы такое сказали, но и причем в... больше в позитив, конечно, нежели в негатив, хотя и здесь и есть присутствуют негативные карты. Но, я бы сказала, башня и девочка Жезлов Здесь больше как отражение неожиданности и каких-то неожиданного для себя свершения это как сюрприз поздравили с днем рождения просто невзначай никогда да да да то еще да что женщина ты что меня поздравляешь 10 лет не общались еще поздрал вот то есть возможно какой-то комплимент какому-то человеку который в принципе о себе не такое мнение здесь вот какой-то вот такая вот такая больше позиция Употешили и тронули. Здесь именно как сила, больше как э, трогательный как э, эффект того, что вы затронули его до самого сердца. То есть здесь не как мысли, что вы да, ну, давай еще. Нет, не самые мысли, что здесь вы кого-то обманываете, не обманываете, игра, не игра. Нет, здесь вот именно как тронули человека, че-то. Либо по поводу этого есть заскоки у человека, либо по поводу этого были какие-то, может, тяжелая ноша, либо тяжелая какая то обстоятельства либо в жизни, либо ситуация, а вы что-то там облегчили. Вот это тоже какая-то, возможно, какая-то ситуация была связана с чем-то прошлым и с чем-то, с тем, что он переживал раньше. Возможно, это вот то же самое, когда вот наболевшая какая-то рана накипела-накипела, а вы ее как-то хуп и облегчили. Вот здесь тоже, может, и, но именно облегчили. Вот здесь по иерофанту, потому что и девятка чаш. Хотя здесь и негатив карт, потом по пятерке, по пятерке жезлов. Нет, здесь реакция положительная, здесь ситуация была плохая. То есть, возможно, ситуация какая-то... Возможно, это вправду поздравил кто-то кого-то там, с после многих лет каких-то бездействия. То есть, здесь тоже может такое происходить. То есть... Но здесь у кого-то связана ситуация с каким-то прошлым и... Я здесь не говорю кармическое, не кармическое, пожалуйста. <смех> возможно, просто человека вы как-то облегчили его жизнь, либо его существование каким-то этим предметом, либо этим поступком. Вот как-то как здесь приятно, но здесь какой-то заскок у человека был и происходил, и была тяжелая ситуация, возможно, режущая, колющая. Возможно, вы ему напомнили о чем-то. Тоже может происходить, но здесь немножко как облегчать груз нож какой-то, не знаю, что вы там створили. бог с вами, хотя я не особо верующая, поэтому это второй вариант, да, сейчас номер два, поэтому, но здесь как-то как-то легче стало человеку. Приятная реакция, но что-то в прошлом, что-то вот, возможно, либо эта сама ситуация, человек переживал для себя как-то в прошлом, и как-то неприятно было, возможно, такая, либо такая же ситуация происходит, допустим, с вами, но это более как-то приятно человеку, чем нежели раньше. Но здесь как-то вот здесь больше как-то какой-то такой, такой интересный момент, но реакция больше положительная, одобрительная, возможно, сказать я спасибо. То есть здесь реакция какая-то негативная не может просто быть. Почему даже если по сочетанию силы, шестерки мечей, семерки, возможно, затрогали, возможно, как-то тронули человека, возможно, даже заплакал человек. То есть вы тронули человека, и это оно видно очень сильно. Поэтому как-то так. Не знаю, что же вы там, какой поступок сделали, но, видать, какой-то интересный. Может быть, о чем-то напомнили, возможно, о какой-то старой болячке, но при этом сделали так, чтобы она не была какой-то явной, либо как-то человека сделали так чтобы он это все отпустил допустим может вы поговорили просто с человеком а человеку это стало как-то легче дышать и тому подобное вот даже вот но здесь реакция более положительная более добрая здесь возможно спасибо и тому подобное если человек молчит Человеку. Ну, я просто задала вопрос, а если, допустим, человек ничего не сказал, тогда реально какая его реакция? М -м -м -м, неправильный вопрос, я понимаю. вижу, чтобы кто-то здесь на связь выходил, но почему бы, собственно, и нет. Но нужна ли эта информация была человеку, либо это лишнее? Здесь я могла бы сказать. Здесь может быть как реакция на то, что человек, это лишняя но не нужна информация человеку, и все. Но здесь я бы сказала в раз, это в первое. Это в первом случае, это какой-то негатив. То есть здесь реакция, если молчит, и если не выказывает какую-то, да, там, я, конечно, вот здесь, просто вот здесь по такому сочетанию карт и по такому сейчас ответу, я бы могла бы сказать, что это та большая позиция и для тех людей, кто отвечает и у кого есть реакция. Я бы не сказала, что это возможно... Перезагадайте вариант, если вы думаете, что здесь как-то не ответили, потому что здесь не могут особо не ответить. Здесь тронули ли человека, но если какой-то такой вариант развития событий, то для человека, для некоторых здесь могут, может людей проигрываться, что этим людям не нужна была эта информация, которую вы предоставили. Не нужна Девятка жезлов в башне под конец, вот здесь я бы сказала как-то так. Но возможно, человек уже переварил это уже все и давно в свое время, либо в свою какую-то пору. Поэтому вот здесь больше, конечно же, реакция основана на, на благодарности, на позитиве и на ответе, нежели без ответа. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь я бы могла вот так сказать. Я не вижу, чтобы кто-то там ответил, но я вижу, что, возможно, кому-то это была информация не нужна и кто-то отгораживается от этого просто на навсего, потому что когда-то, возможно, это все произошло, либо переварилось, если это прошлое. То есть вот здесь я больше бы сказала как-то вот «а зачем?». А зачем оно мне надо? То есть, здесь, конечно, по большей сути загадываю те, у кого реакция позитивная, хорошая ответная была. Перезагадайте тогда. Но здесь, возможно, чья-то информация кому-то была просто не нужна. Поэтому, извините, если больно, извините, если плохо. Возможно, это было переусолено уже давно и не вами. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Ну, девятка жезлов мне прям сразу смутила, и поэтому я и так и сказала. И по тузу, ой, по тузу с сочетанием с башней. То есть... Ну, хоть такой момент. Поэтому... Больше, Конечно, реакция здесь больше оправданная и больше по реакции судите, нежели по мыслям, чувствам, тогда мысли и чувства такие. Если тут реакция нулевая, то это, простите, возможно, либо не ваш вариант, либо тут информация для некоторых людей была лишняя и не очень сильно, возможно, просто приятная, но при этом что-то вы там интересное начудили, ладненько. Поэтому как-то так. Возможно, кто-то обмозговывает все то, что вы говорите. Ладненько, давайте так. и тогда вы устроили. Что могу сказать? Если уж так обмозговывайте с таким сочетанием. Либо человек взорвется при, при соотношении всего этого вопроса. И когда он будет это раздумывать. Окей. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал мысли, чувства. Поэтому не надо загадывать второе. Это не так здесь уже здесь сразу заведомо там сказано то здесь все хорошо Поэтому. здравствуйте кто загадал третий вариант мысли чувства и реакция на мысли чувства вот здесь да и реакция на так. да есть yes, мой а вот здесь вот здесь да да Луна <on> <by> король жезлов. Окей, давайте смотреть. Ну здесь интересно. Реакция непонятная, вроде вроде все. Ку ку ку Бесполезно, как форточку стучали, ничего не достучались. Поэтому, дорогие мои, здесь немножечко может происходить бесполезная реакция. Ланька, давайте, ну как бы реакция ноль. Реакция здесь для человека сразу была непонятная. То есть кто-то кто кого-то не понял. Я прям сразу говорю непонятная. Вот здесь реакция правда. Либо страна, кто загадывает сейчас, возможно, реакция непонятная на какой-либо предмет, что-либо какое-то действие по отношению, допустим, к этому человеку, либо у него, в принципе, реакция какая-то, вы ее не поняли, либо она понятна, но не для вас. Поэтому вот здесь в любом случае вот, вот этот вариант больше непонятный, и реакция такая же. Поэтому давайте смотреть мысли чувства. Чувства, в принципе, здесь могут присутствовать. То есть здесь чувства человеку можете очень-то тоже нравиться. Поэтому, в принципе, можете очень сильно зажигать какое-то какое пламя. Как-то, возможно, на эмоции сильно. Вот я не удивлюсь, если когда вы там общаетесь, либо общаетесь с человеком, то есть вы его толкали на эмоции этого человечка. Я прям не удивлюсь. Если как в стадии негатива, то здесь братья Это для человека было немножко неожиданным. Возможно, некоторые стадии поздноватым. Вот здесь, вот здесь вот чья-то позиция, если чего. Вот здесь вот что-то запоздало, что-то не то. Поэтому даже если даже если что-то не то, что-то, кстати, как письмо, весточка тоже может происходить у нас действие, движения, появление резкое, то тоже может происходить. Тут явное взаимодействие с этим человеком, но вы этого человека вы ему можете нравиться, я не удивляюсь, но вы можете также разжигать какие-то страсти в нем по отношению к себе, да. Я это все равно не могу даже, да. То есть вы ему можете, в принципе, нравиться. От нравится до э, люблю-не могу, но тогда сохну полностью. Поэтому вот здесь больше какой-то такой момент. Реакции чувства здесь больше неоднозначные. Вот так вот птички будут черегать. Долька разочарования чего-то происходит, то есть здесь прослеживается только чего-то вот особо неприятного. Здесь происходит все равно в любом случае. Либо что резко, либо что поздно, либо что рано, либо что-то какое-то наивное. А Человек в принципе об одном думала, а другой на самом деле. То есть э, здесь. Я не могу сказать, здесь какая-то радость, но не могу сказать, здесь какая-то горечь. Вот давайте так, и не то, и не сям, и ни лям. Здесь есть разочарование, здесь есть какое-то несогласие, здесь есть как скрип по сердцу. Вы можете человеку нравиться, вы можете, он вас может и любить по такому сочетанию. Давайте вот, вот, вот здесь опасненько, если вы загадываете бывших. Опасненько. Давайте действие от этого человека. Если здесь правда, здесь, если уж такая непонятная вроде как позиция, действие от человека. В ближайшее время к вам. Знаете, кому вы нравитесь, прискочит, кому вы нравитесь если не безразлично, тут ответят, выйдут на связь. Дорогие мои, подумают и выйдут, но если вы не безразличны, если к вам чувства, ощущения есть, даже если женщина, даже если холодно, даже если само по себе, даже если рыбка, селёдка и тому подобное. То есть здесь я прям сразу говорю, кто-то выйдет на связь, подумав при этом, но при этом обязательно, но если кто испытывает какие-то чувства, эмоции и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот, вот, вот я прямо сразу говорю: но если тут если не выйдет, то это, соответственно, не выйдет. Чего об этом и думать? Поэтому, в принципе, здесь вы затронули человека, вы очень сильно его чем-то прям не особо это приятно просто сделали, есть какое-то с вами вот что-то вот поскрипу, вот что-то как по сердцу поскрипнуло и отпустило. Немножко особо какое-то, что-то что-то неприятное. Просто человечку про произошло, дорогие мои. Ну, вот здесь я бы, я бы сказала, наверное, как так. Здесь какая-то позиция, как вот ни о чем Вот честно. Даже по сочетанию карты, вот чувство как не о ч. Вроде как и нравится, вроде как и а не верит, и вот здесь прям вот точно такая позиция. Вы затронули, вы очень глубоко на эмоции пасти, все сделали. Ну, здесь не переосознание. Но что-то человеку прям дико неприятно было. Может, вы как-то о недостатках, либо о достоинствах, либо как-то сказали, либо кто-то подчеркнул какие-то детали, кто-то, кто что упустил, дорогие мои. С вами обязательно свяжутся, если люди ну, свяжутся иначе, подумав, но при этом, если испытываются эмоции, они а обязательно свяжутся, потому что а он не может испытывать эмоции. Поэтому здесь давайте сразу, если к вам есть чувство, а не просто симпатия, а здесь должны быть чувства, то он с вами свяжется. Если человек в принципе была непонятная реакция, непонятно, как ответил, то если к вам нет чувств, просто симпатия и нету чувства, просто есть какой-то такой. Вы симпатичный, допустим, молодой человек, но вы меня не затронули. Здесь не свяжутся. Здесь должны быть чувства у людей, кто с вами свяжется, кто с вами встретится, даже кто с вами проведет время. Поэтому, дорогие мои, я прям сразу говорю, ну что-то здесь особо неприятно, да, вы человека на эмоции поставили, но вот как-то немножечко как будто может раком, либо как-то как-то не как-то не особо правильно по мнению человека что-то возможно либо сделали, либо сказали, либо как вы это сделали, как вы это сказали, как вы это подали. То есть здесь реакция неоднозначная, но и не позитив, и негатив, и что-то среднее, и что-то не особо приятненькое. Поэтому вот здесь я прям вот, давайте так скажу, лучше. В дебри я особо лезть не буду, потому что чем в дебри, тем больше путаюсь уже. Потому что здесь все неоднозначно, здесь какая-то полная противоположность всему и вся. Поэтому, когда такое происходит, стараюсь дальше не идти. Вот, короче, как так. Фу. Да что ж такое? Лактя пачется, да, какого хрен-то. Да, да. <смех> Болею. <смех> <смех> Ай, ладно. Поэтому, дорогие мои, у вас человек, в принципе, вы можете нравиться, человеку вы можете как-то. По вкусу что-то написать, но человек с чем-то вот здесь вот не согласен прям очень сильно, либо как, либо то, как вы это сделали, либо то, что вы там сделали, либо каким-то каким боком человек очень сильно не согласен, и человек очень сильно как-то разочарован. Возможно, разочарован в послании, возможно, разочарован в этом. Но вы человеку можете нравиться. От нравится до любви один шаг, да, здесь это может проигрываться, но это не ко всем. Это все-таки общий расклад, и тут такой вот общий момент. Если вы загадываете на бывшие на непонятных людей, у кого есть чувства, свяжутся, и при этом, возможно, даже назначить встречу, им либо встретится, либо приедет, привескочит. Но если у того, кто испытывает эмоции, вот здесь я прям сразу говорю: если, если они испытывают эмоции, ну, значит, вы ему просто понравились, и все, реакция на этом закончилась. Все. А здесь тогда, здесь как дохлый номер, поймите. Немножечко дохлый номер, хотя очень многообещающие карты по чувствам, по состоянию. То есть, возможно, человек с вами очень сильно физически, либо телесно, либо духовно как-то, телесно скорее, связан. То есть, вот какой-то такой момент. Если здесь загадывали каких-то пары, то, блин, дорогие мои то все равно как-то здесь как-то как есть со знаком минус здесь что-то присутствует что-то не понравилось либо то как либо то что либо не ожидал либо как так вот вот увидите вот прям да то есть как но если только эмоций и чувства присутствуют поэтому я прям сразу говорю со знаком вот таким я тут не буду давать надежды всем если нету чувств нет эмоций просто вы ему нравитесь то тут... Каждый мужик вот скажет, О, вот какая девушка идет, красивая, но не будет с ней связываться только потому, что у нее сиськи третьего размера, дорогие мои. Ну, некоторые так, конечно, и связываются, а что, для начала, да, все так и связываются, но потом-то какие-то действия происходят, поэтому, дорогие мои, ну, здесь как-то да. Давайте дальше, здравствуйте, кто загадал синий вариант, мысли, чувства и реакция. на Давайте мысли, чувства. Чувство чувство реакция на прям как последний шанс для кого-то. Ну ладненько. Последний вариант, да, из последних. ну здесь прям сразу. Прям сразу, прям вот вообще. Оторви и брось. Оторви и брось, дорогие, а если ти люблю. А человек вам и скажет. А человек сказал. Либо скажет, либо сказал, но здесь я не. Не, я не думаю, что молчал <с> бы. <branding> <covenant> <reformulated> Человек здесь, возможно, реакция здесь бурная. Вот здесь бурная, прям сильно. Сирно, сильная буря. И, да. Если вы что-то в человеке упрекнули, я так понимаю, человек упрекнул потом вас, либо отстоял себе. Ладненько, девятка жезлов, ну здесь это. <смех> вот, вот как вот знаете, дорогие мои, здесь вот в любом, ведь какие бы здесь у вас отношения бы ни были, я прям сразу скажу, чем бы вы тут не сказали. Чего бы вы тут не продемонстрировали, человек все равно как-то на свое мнение и суждение, что он прав, что он гений, что он мастер. Человек как-то больше здесь, вы не расшатали человека на эмоции, возможно, кого-то подкрепили в каком-то моменте, но здесь реакция сразу говорю бурная, здесь вам человек ответил, либо ответит, как если вы там загадали на что-либо в будущем, да, Человек не станет молчать, хотя здесь и пятерка пентакль. Но здесь, понимаете, здесь туз мечей, здесь дьявол. Вот знаешь, вот здесь не будет вот человек молчать, вот какой бы он приторно спокойный бы не был. Вот что-то здесь произойдет, либо произошло такое, что человек вам высказал. Если человек молчит, это не ваша позиция, на полном серьезе здесь бурная овация, бурная реакция. В принципе, если вы что-то человеку, допустим, в темняшке или что-то нахотели настоять, человек вас не особо послушал, возможно, вы чем-то человека удивили, подкрепили его какое-то мнение о вас. Здесь тоже может проиграться. Но вот здесь вот как вот немножечко... Реакция более спокойная, уверенный в себе человек. Здесь есть уверенность. Чувство уверенности либо в вашем союзе, либо в ваших делах, либо в вас, либо вместе с ним. То есть здесь вот как-то вот как какое-то чувство, ощущение чувства уверенности, доверия, возможно здесь тоже могут проигрываться, то есть здесь чувства более-менее положительные. Возможно, если вы загадывали на какого-нибудь друга, это тоже очень хорошие такие по ощущениям, в принципе, чувства, по соотношению карт. Это неплохо, это даже очень прилично. Поэтому, ну, если что-то вы хотели чем-то, допустим, удивить, здесь больше не удивление, здесь как «я прав» так оно и есть, я права. Больше чем-то как будто подкрепили уверенностью, может быть, в будущем, может быть, в вашей паре, может, в обоих. То есть вот здесь без разницы, какие отношения, но здесь человек высказал, либо выскажет то, что... Вот здесь даже какой бы терпила не был, либо не был, либо не будет. То есть если вы хотите на что-то сделать человека, то... Здесь как-то вот... Да. Поэтому, девятка жезлов мог король пентаклей правосудия и колесо. Ожидаемо, ожидаемо как-будто. Так, девятка жезлов мог... Люди-человеки, вы, возможно, удивили тем, что человек и так знал. Здесь тоже может, в принципе, проигрываться. То есть вы удивили каким-то поступком, который, в принципе, возможно, был в его жизни. Либо он знал, либо... Здесь может такое проигрываться, но здесь больше как немножко мнение-самомнение мнение высокое. Возможно, человек с самооценка такие не страдает здесь. Но человек вам высказал, либо выскажет. То есть здесь разговор прям сразу. Здесь вынужденный, возможно, вынужденный разговор. Но Здесь по пятерке пентаклей туз, мечи и дьявол. Вот как не сказать при этом, вот как не сказать, как здесь реакция может быть пустая, вот пустая может быть у третьих, здесь вот реакция бурная, здесь сказано, здесь сделано, здесь возможно кого за кого-то порадовался, возможно тут ура, белиссимо, наконец-таки, здесь какое-то возможно открытие, но человек как уверенный был, кого бы тут не загадали, самоуверенность тут дышит, пышит и тому подобное яркий я так понимаю либо человек либо уверенный до безумия в себе поэтому дорогие мои ну, возможно человек знал либо но ну, не то что предвидел либо понимал что это будет ну, то есть вот как-то так вот кого бы вы даже бы здесь не загадали то есть вы не удивили но вы подкрепили какую-то уверенность в чем Возможно, в ваших отношениях с этим человеком, возможно, в вашем бизнесе, возможно, в вашей дружбе, возможно, в вашей какой-то вере, возможно, в вашем, правда, маленьком бизнесе, либо денежном какие-то финансы. Дорогие мои, ну здесь вот какая-то уверенность по отношению к этому всему произошла, и для человека это было ожидаемо. Возможно, так человек предполагал такое развитие событий. Я вот здесь девятка жезлов, здесь понимаете, здесь девятка жезлов, маг и король Пентакли. Здесь не ограждение. Здесь у нас маг и король пентаклей. Обычно маги и короли Пентакли, они всегда все знают. И всегда уже действия делают, они подложку. Это как соломинку подстелят всегда. Но это то же самое, когда вот себе. Это вот как, вот смотри сказать-то? А, это как-то сбежавшая невеста, когда вот именно, именно Джулия Робертс подходила к Ричи Дугиру и говорила: "На тебе мои кроссовки, <связывая> я не убегу". И вот здесь вот какой-то такой момент. Это, это как соломинку подстелила, главное, как бы ну вот вот по какому-то пути. Но это очень плохой пример, но это немножечко похоже. Поэтому, дорогие, возможно, это ожидаемо для человека было. Кстати, здесь нет удивления. Здесь как вот. Все идет по плану. <смех> вот такое, вот такое мнение, самомнение. Ну, поэтому. Но здесь был разговор, здесь не может быть ни разговора, если вы. Реакции здесь нету. Нет. Понимаете, здесь вот хоть как. Здесь даже вот, здесь даже вот такое сочетание карт, что вот даже вот какого-то такого человека, который бедный под этим мухоморчиком сидит, даже его выведет на эмоции, либо его как-то какое-то испытание выведет. Поэтому, дорогие мои, вот какой-то такой момент. Реакция была, кстати, я думаю, не особо простой. Возможно, какое-то испытание, может быть, какой-то диалог, либо какой-то... Какой Каких-то сказаний Каких-то истин Возможно, сказания каких-то своих Я могу, я не могу, я должен, я не должен Здесь тоже может так, кстати, происходить Но здесь уверенность сильная Поэтому, дорогие мои Если на чувства и ощущения Если это там муж и тому подобное То здесь, в принципе, ожидаемая хорошая реакция Но при этом Как-то кто-то, возможно, кто-то сделал Так, чтобы это было И именно этот человек Поэтому, дорогие мои, здесь какой-то хитро. Банчики какие-то здесь сидят, и, возможно, которые вас сделали так, чтобы вы что-то сделали для того, чтобы что-то иметь. Поэтому, дорогие мои, это очень хитрая позиция. Поэтому спасибо. Поэтому такая, уверенность, Но здесь может это как-то логически все так это может идти. Но здесь был разговор, если разговора не было реакция никакой, это не ваша позиция. Тут сразу говорю. Поэтому Короче, как-то так Спасибо вам за внимание Спасибо, то, что досмотрели до конца Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте И всего вам самого наилучшего Пока-пока